Значит, я должен вам рассказать про квантовую механику в течение 40 минут времени. <coughs> Значит, говорят, рассказываю я плохо. Ну, по крайней мере, мои знакомые говорят. Соответственно, я вам рекомендую все-таки иногда меня... Останавливайтесь и спрашивать, если что-то непонятно. Итак, а как а, переключать вот этим? Вот, да? Итак, значит, я начну. Есть две вещи, которые обычно больше всего вызывают сложности в понимании квантовой механики. Это корпускулярно волновой дуализм. В том смысле, что как так может быть, что одна... Один и тот же объект, элементарная частица, может описываться одновременно и как материальная точка, и как волна. Не является ли это взаимно исключающимися возможностями? И, ну а что еще может быть, кроме материальной точки, как описание элементарной частицы? Ассоциация -то с частицей какая? Такой вот объект точечный, из которого мы все составляем. Как из волны что-то составить, это уж обычно непонятно у людей. Так вот, я поэтому начну с корпускулярно-волнового дуализма, а потом перейду к описанию парадоксов квантовой механики. В этом контексте попробую обсудить э, как бы тема основная, которая, о которой меня просили рассказать, про две основных, наиболее Популярных в научном сообществе интерпретации квантовой механики, а именно копенгагенская и многомировая. Значит, ну, в общем, когда мы дойдем до этого, я объясню, о чем я говорю. Итак, начну я с интерференции. Интерференция это явление, благодаря которому мы знаем, что элементарные частицы это волны. На самом деле, я буду рассказывать про свет, а не про электроны. Про квантовую механику можно рассказывать либо про фотоны и свет, либо про электроны. Просто у фотонов легче, в наших, ну, обладая нашими приборами, легче увидеть волновые свойства. И немножко надо постараться, чтобы увидеть свойства частиц. А у электронов наоборот. Используя как бы имеющиеся в распоряжении ученых приборы и аппараты, легче увидеть частичные свойства, а надо постараться, чтобы увидеть волновые. Ну, я поэтому как бы, мне удобней для рассказа начать с фотонов. Вот откуда мы знаем, что свет это волны? Есть так называемое свойство интерференции, которое является сугубо. Волновым свойством, свойством волн. Вот Интерференцию можно увидеть на воде. Вот, например, простейшее явление, это фотография, насколько я понимаю. Я, кстати, не уверен, что это фотография, но думаю, что это фотография. Что вот можно увидеть явление интерференции волн. Видите, такая регулярная структура, что волны накладываются друг на друга, где-то пики суммируются, где-то провалы суммируются, где-то провалы и пики друг друга компенсируют. Вот Можно вот, например, вот такое, сейчас, секунду, вот такое вот явление увидеть на воде, даже у себя в ванной. Поставив там вот экран с двумя плоскими дырками, здесь, значит, что-то бросив, и достаточно далеко от экрана. Если до экрана дойдет такая регулярная волна, то за экраном создатся такая вот регулярная картина. Для света ситуация вот выглядит так. Значит, здесь две таких плоских щели. Две плоских щели. Значит, отсюда подается свет. И здесь сзади наблюдается такая вот регулярная картина. Ну, чтобы интерференцию света увидеть, нужен экран. Теперь, что необходимо для того, чтобы реализовать картину интерференции? Ну, это, наверное, в школе проходит. Я не знаю, здесь аудитория молодая. Я не знаю, тут кто. Большинство студенты физики, гуманитарии или и те и другие, и те и другие. Значит что нужно, увидеть, что нужно сделать для того, чтобы добиться такой вот регулярной картины для света ну и, и даже для волн на воде? Нужна так называемая когерентность волн, прошедших через эту дырку и через эту. Что это значит? Что у этих волн должны быть амплитуды совпадать, то есть колебания. Ну, в эле... Свет — это электромагнитная волна. В электромагнитной волне колеблется электрическое и магнитное поле. Оно как бы как синусоида меняется. Ну вот я не знаю у меня там как дальше. Вот. Это вот, например, как меняется электрическое или магнитное поле в волне. Значит, а, а, а, наибольшее отклонение — это амплитуда. Потом есть длина волны. Это расстояние между а, холками Значит. Значит, еще что? Ну, есть и фаза волны. Фаза — это значит, что э, вот тут у обоих волн был максимум, например, или минимум в, в обоих дырках. Если фазы не совпадает, то интерференционная картина пропадет. Значит, э, э, э, итак, то есть буквально вот устроено, как здесь нарисовано, что если совпадает пик одной волны, пришедшей отсюда, с впадиной от второй волны, пришедшей отсюда, то там темное пятно. А если совпадают, например, пики или впадины, то здесь светлое пятно. Значит, почему впадина — это не темное пятно? Впадина — это максимальное, тоже максимальное значение электрического поля. В электромагнитной волне электрическое поле ведет себя так. Оно как бы направлено в, в пики в эту сторону потом уменьшается, и в антипике, во впадине, направлено в противоположную сторону. Так вот, если у вас электромагнитное поле от этой волны направлено вверх, то от этой волны направлено вниз. Они друг друга вычитают. Там темное пятно. А если они обе, оба направлены вниз, это впадины обе, то там светлое пятно, потому что... Э э э интенсивности излучения пропорционально квадрату электрического поля. Это вот просто простое объяснение просто на картинках явления интерференции. Вот просто такое же объяснение вы можете здесь найти. Только единственное, что здесь впадина это прям вот как бы темное пятно. Ну, на волне, в волне на поверхности воды впадина это темное пятно. Вот здесь, например. Спадина, это темное пятно. Вот. Только такая разница. А в принципе, все остальное аналогично. Итак, когда мы видим такое явление, мы знаем, что мы имеем дело с волной. Значит, задача создать когерентный свет. Обычно он, вот когерентность, чтобы здесь совпадали, еще раз подчеркиваю, амплитуды волн частоты или длины волн, это то же самое, частота или длина волны, связанные вещи. И совпадали фазы, чтобы вот в одинаковой фазе волна пришла сюда. То есть, если здесь в этой дыре максимум, то и в этой дыре должен быть максимум, чтобы получалась интерференционная картина. Вот. Значит, теперь представьте себе, что у нас есть источник света, у которого мы можем менять частоту и можем менять интенсивность. Я просто сейчас рассказываю, что наблюдается на эксперименте. Вот просто буквально представьте себе, что мы можем поставить такой эксперимент. В принципе, человечество может поставить такой эксперимент, как я описываю, но я не знаю во всяком случае точной ссылки, был ли поставлен буквально такой эксперимент, как я сейчас вам опишу. На самом деле я просто взял элементы из разных экспериментов для описания одного. Итак, так на всякий случай, чтобы вас не вводить в заблуждение. Значит, представьте себе, что я начну, понижу интенсивность до нуля. То есть вот яркость света упадет до нуля. Ну, прям в нуле я буду видеть ничего, ну, темноту. Теперь я начинаю тихонечку повышать интенсивность. Какую картину я вижу? Я вижу следующую картину. Так, не очень хорошо получилось. Значит, я буду видеть следующую картину. Я буду видеть, что на экране вспыхивают. Здесь уже как бы нарисована достаточно большая интенсивность. Если очень низкая, то я буду как бы выпускать. Представьте себе, что, я, что источник выпускает, э, э, как бы действует следующим образом. Э, сначала, ну в общем давайте, я повнизил интенсивность до нуля, начинаю повышать ее слегка. Я увижу сначала вспышку, одну точку, где-то здесь на экране вспыхнет. Через некоторое время вторая точка вспыхнет, еще через некоторое время третья и так далее. Представьте себе, что я могу запоминать, куда попадали эти точки. Ну просто экран такой запоминает, в каких местах были вспых вспышки точек. Значит, если я достаточно долго наберу, подожду, то у меня точки будут попадать вот в такие полоски. То есть буквально в согласии вот с этой вот картиной. Прям буквально там, где здесь свет, там будут точки, а где здесь темнота, там точек не будет. Ну и казалось бы, ну все, значит, вот этот поток света, когда интенсивность большая, то значит, мы прям, наш глаз не способен отличить отдельные акты попадания. А когда значит, интенсивность низкая, происходят отдельные акты попадания, все вроде понятно, свет состоит из потока частиц, точек. Значит, ну это как бы наивно кажется, ну чего, все понятно. На самом деле ничего не понятно. По причине того, что частицы себя так не ведут. Если я буду выстреливать частицы, то они будут либо сталкиваться с гранями вот сюда либо, сюда, либо сюда, либо сюда, либо проходить через эти дырки. И когда они будут проходить через эти дырки, они будут попадать в две полоски. Они не могут создать больше, чем две полоски. Обычные точечные частицы, материальные точки, не могут создать больше, чем двух, две полоски. Если эти полоски будут достаточно широкие, и частицы могут от... Э, э, как бы сталкиваться с гранями этих дырок, то полоски могут стать очень широкими и слиться. То есть будет практически одна полоска. Если узкие, то полоска, полоски будут две. Вот. Больше двух полосок настоящая частица не может создать. А мы видим на эксперименте, с этим спорить как бы бессмысленно. Это данность, это как дождь. Вы можете не любить дождь, вы можете к нему как угодно относиться, но если он есть, вам придется с этим жить. Я не знаю, торнадо есть. Это вот как данность. Хотите вы этого или нет, картина такая, Значит, что набираются такие полоски. Вроде с одной стороны отдельный акт – это как частица, но с другой стороны не совсем частица, потому что полосок много – как у, у, у, при интерференции волны, а не две. Значит, такова жизнь. Значит, теперь будем разбираться, как мы это интерпретируем математически, как мы это понимаем. Я хочу подчеркнуть, что это никак не связано с тем, что отдельные частицы вот в этом потоке друг с другом взаимодействуют. Я могу добиться так того, что у меня одна частица излучается этим источником, летит, попадает на экран. После этого излучается вторая частица, после этого третья частица и так далее. Так что они, пока предыдущая частица не попала на экран, следующая не излучается излучателем. Всегда между излучателем и этим экраном, на котором наблюдается интерференция, летит одна частица. То есть это свойство отдельной частицы. Она так знает, как бы она сама с собой интерферирует, так вот в парадоксальной форме, это формулирует, например, Финман. она с собой, сама с собой интерферирует на вот этих щелях и попадает, как бы заранее зная, куда ей попадать. Значит, это, эти все слова, которые я сейчас повторил как попугаи, которые написаны в старых книжках по квантовой механике, мне не нравятся, я их повторяю как попугай. Мне такое парадоксальное изложение не нравится. Я как раз люблю отделять мистику от научного знания. Значит, нет никакого сознания у частицы, она никак ничего не знает заранее и так далее. Единственная интерпретацию, которую я в данный момент в данном случае могу увидеть, что до момента взаимодействия с экраном мы излучаем волну. Здесь идет волна, из которой вот из большого набора таких волн набирается полная интенсивность вот в самом начальном эксперименте. То есть вот эта вот большая волна, она состоит из огромного количества отдельных волн. Значит, пока эта волна находится между источником, здесь на этой картинке источник не изображен, между источником и экраном, на котором изображена картина интерференции, значит, она ведет себя как волна, свободная. Она как бы не взаимодействует ни с чем. Взаимодействие происходит, то, что на щелях происходит, это не взаимодействие, потому что она как бы там следов не оставляет. Взаимодействие происходит на экране, на котором мы изображаем, видим, Интерференцию. Что это за взаимодействие? Если этот экран просто рассеивает свет, попавший в него, то мы видим акт рассеяния. То есть эта волна провзаимодействовала с частицами, которые составляют этот экран, рассеялась на ней, отразилась, попала нам в глаз. Если же мы... Это, например, фотопленка, то она привела к возбуждению какой-то там молекулы на этой фотопленке, которая привела к химической реакции, После этого мы пленку проявили. Если же это экран, который там состоит из каких-то пикселей чувствительных, в него попадает фотон, мы усиливаем это, этот сигнал, вспышку. Тоже, значит, еще раз, до момента взаимодействия с экраном мы имеем дело со свободной волной. После взаимодействия она как бы приходит в контакт с каким-то прибором. В данном случае прибором является эта стенка. Итак, это то, что мы видим. Давайте теперь будем менять частоту. Чистоту. Значит, или длину волны. Я надеюсь, я не знаю, кто что знает здесь. В общем, не хочу на это тратить время. Есть связь однозначная между длиной волны и частотой. Но если вы знаете скорость движения волны, то эта связь устанавливается простыми алгебраическими соотношениями. Школьными вообще. По-моему, в школе это проходит. Да, я хочу предупредить, что я обычно, когда делаю научно-популярные лекции, я рассчитываю на 10-11 классников. То есть на людей, знакомых с курсом физики и математики 10 и 11 класс. класса. Вот. Значит... Итак, давайте теперь мы начнем менять частоту или длину волны. То есть увеличивать и уменьшать можем в обе стороны. Здесь как бы изображено, как будто меняется ширина дырки, но важно соотношение между шириной дырки и длиной волны. То есть я могу, не меняя длины волны, как вот здесь изображено, менять ширину дырки, могу, оставляя ширину дырки одной и той же, менять длину волны. Так вот, оказывается, что картина интерференции при том, если у меня длина волны уменьшается по сравнению с размером дырки, здесь она, это соотношение малень, отношение длины волны, то есть длина волны, которая обозначается обычно буквой лямбда, деленная на ширину дырки, если она меньше единицы, то я считаю, что маленькая. Если длина волны… Давайте, вот эта э, левая картина отвечает вот этому соотношению, правая картина отвечает вот этому соотношению. Ну, так визуально, может быть, там скорее не больше, не, не, не больше единицы, а равно единице вот здесь. Ну, почти, что я прав. Значит, а, итак, оказывается, что если я начну увеличивать, вот да, можно, не, можно не менять, если все это, все это видят, я сейчас вернусь к, к исходной, только сейчас просто собираются вывести на экран эту формулу. Так вот, что я хочу сказать что если я здесь, вот здесь, начну расширять дырки, то интерференционная картина пропадет. Я начну видеть просто два пятна. Если же я начну уменьшать, то интерференционная картина обратно появится. Это при сильной интенсивности. А теперь давайте я буду одновременно менять и интенсивность, то есть яркость света, интенсивность света и частоту. Представьте себе, что я при очень э, низкой частоте, тоже раздвинул дыр, ширину дырок, увеличил. Или длину волны поменял э, в ту сторону, что она стала очень короткой. И опять я увижу вот буквально такую картину. Вот такую. То есть волновые свойства у этих частиц, этих отдельных, слово частица не совсем адекватно. Квант, у этих квантов волновые свойства проявляются, когда их длина волны меньше, чем ширина, э, больше, чем ширина дырки, больше, чем ширина дырки, и пропадают, если длина волны меньше, чем ширина дырки. Я, конечно, немножко упрощаю, утрирую. Вот. Э, то есть, опять же, они себя действительно ведут как волны, то есть как в случае с обычной волной на воде. Вот, например, интерфекционная картина пропадет, если дырки очень широкие окажутся. Значит, то есть они ведут себя как обычные волны до момента, взаимодействия. Это одно из мест, где проявляется, то есть как бы давайте я еще раз пишу. Ситуация выглядит так, как будто бы до, когда мы имеем дело со свободной э, частицей, э, со, свобо со свободной волной… Э, ну я не знаю как, со свободным квантом. Я просто пытаюсь подбирать слова. Когда мы имеем дело со свободным квантом, э, он ведет себя как волна в момент взаимодействие с нечто, нечто большим, нечто таким, как экран, прибор, он ведет себя как частица, до этого момента как волна. Вот. Теперь, вот это просто картина геометрической оптики. Это когда длина волны от излучателя много меньше, чем, чем дырки в излучателе. Мы имеем дело с лучами просто. То есть у нас как бы, как бы это вроде бы это лучи света, соответственно, они состоят из волн. Но в том приближении, когда у нас здесь дырка намного больше, чем длина волны этого света, то мы видим лучи как траектории частиц. Как просто частица движется по траектории, охватывает какую-то линию. А волна занимает большое пространство как бы распространяется. Вот это так называемый предел геометрической оптики, потому что геометрическая оптика имеет дело с лучами, а волновая оптика имеет дело с волнами. Значит, вот что мы видим. Это просто вот случай, отвечающий вот этой ситуации. Вот это вот, вот это, когда мы имеем дело с отдельными актами излучения квантов источником, то мы здесь будем видеть следующее. Вот на экране будет просто большое широкое пятно от одной дырки. То есть, то есть этот квант как частица пролетел по какой-то конкретной траектории и стукнул сюда. По какой-то конкретной траектории и стукнул сюда. Вот. А когда у нас узкая дырка, то у нас начинается размазывание этой дырки. И если мы добавим вторую то у нас получится интерференция между волной отсюда и волной отсюда. И здесь получится интерференционная картина. Если, а, а если дырки широкие, то интерференционная картина пропадает. Мы имеем дело с двумя пятнами. так Ну вот здесь как бы попытка изобразить, что происходит. Так, это не все, что мы знаем про частицы. У нас есть целая совокупность опытных наблюдений. Значит, и... Например, мы можем, значит, это уже по поводу интерпретации математической, как вот можно еще что сделать. Можно, например, ставить экраны с многим количеством дырок на пути попадания. Вот у нас здесь источник, а здесь экран, на котором мы наблюдаем интерфекционную картину. Конечно, она будет меняться, если будет число экранов и число дырок меняться. Здесь будет меняться интерфекционная картина. И мы будем значит, получится так, что эту интерфекционную картину можно получить либо как при помощи описания в терминах волны, которая прошла здесь и как-то как разрасталась отсюда, отсюда, отсюда, ну так вот на пути на своем и попадала здесь на экран, а можно получить в терминах, Частиц мы можем обсуждать следующее. Вот у нас есть частица, которая с какой-то вероятностью попадает отсюда-сюда. Вот есть какая-то вероятность у этой частицы попасть сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Мы разбиваем на эти вероятности. Потом отсюда она может попасть в любую из этих дырок. Из любой из этих дырок она может попасть сюда. Из любой из этих она может попасть сюда. В конце концов, мы наблюдаем здесь какую-то интерфекционную картину, и мы можем ее описать математически. Не при помощи какой-то волны интенсивности, а при помощи какой-то вероятности прохождения частицы вот по, по каким-то всевозможным, всевозможным путям отсюда сюда. Оказывается, что мы можем описать, описать волну как хождение частиц от источника до экрана. Это точка на экране. Она может лежать на экране в любом месте. Мы можем описать Волну как хождение частицы отсюда сюда, только по всевозможным траекториям. И такое описание было известно еще в 17 веке. И называлось оно принципом Гюйгенса. Просто Гюйгенс не использовал терминологию частиц. Он говорил следующее, что у нас есть, чтобы описать поведение волн, что такое волна, вот здесь что-то трясется. Вот то, что трясется, вы можете назвать, вы можете убрать вот эту вот волну, которая сюда пришла, и сказать, что вот вы сюда поставили э, источники, которые трясутся. Давайте я это по-другому сформулирую. Вот здесь, на воде, вы можете получить такую картину не путем того, что запу запустите волну, которая к экрану подошла, а вот просто вот в эти дырки бросите два камня. Причем подберете их так, чтобы они были одинаковые как сказать, одинакового размера, одинаковой массы, синхронизуете моменты бросания. После этого вы получите такую регулярную картину здесь, если вам удастся этого добиться. Это значит, что каждая из этих дырок играет роль источника волны. Источником волны является ну, в первый момент камень, потом здесь происходит тряска, то есть поверхность воды трясется, она как бы рождает эти волны от которых мы наблюдаем интерференцию. Вот Гюгенс, вероятно, имел в голове нечто подобное, и он считал следующее, что если вы хотите решить, хотите зададитесь вопросом, как выглядит волна вот в этой точке, а здесь у вас, например, источник, то вы можете значит, рассмотреть Промежуточный шаг. вот Отсюда идет какая-то волна от источника сферическая. Она сюда доходит. Вы вместо того, чтобы наблюдать этот весь процесс, можете обрубить момент времени какой-то и сказать, что у вас вместо этого источника находится какой-то фронт волновой. И после этого он распространяется, доходит до сюда. Вы можете это описать не в виде волнового фронта, а сказать, что каждая точка этого волнового фронта являлась источником волны. И считать, что вот это вот, прям буквально математически посчитать, что волна здесь получается суммой интерференции волн от каждой точки этого товарища. И до этого момента вы можете написать, что вывести, что это вот сюда при пришло. Буквально это и производит, производит, происходит вот в этом суммировании, которое я написал. И это называется интеграл по путям Фейнмановский, интеграл, э, фи, интеграл по путям Фейнмана. Э, Значит, то есть вы можете одно и то же явление математически, это уже математическая описательная часть, не то, что наблюдается, а вы описываете то, что наблюдается. Значит, Вы можете описать при помощи волны, идущей отсюда сюда, а можете описать при помощи э, частицы, -то, -то, которая с какой-то вероятностью прошла по вот этому пути, с какой-то по этому и так далее. И Вы должны просуммировать по всевозможным путям. И вы получите математически тот же самый ответ – Формулу ту же самую, число то же самое и так далее. Значит, это называется принцип Гюгенса. Принадлежит Гюгенсу, который старше Ньютона, чтобы было понятно. То есть вот это вот описание, оно старше Ньютона. Просто Гюгенс не использовал в своем описании слово частицы. Так вот. Так, это еще не Все. Это про, я все еще про корпусулярно-волновой дуализм. Я вам просто пытаюсь... Сначала объяснил, что наблюдается на эксперименте, потом интерпретационную часть, потом какие наблюдения интерпретационные нам позволяют говорить о том, что мы одновременно имеем дело и с, волной, с объектом, который одновременно себя ведет, и как частица, и как волна. Есть еще один эксперимент, который нам позволяет об этом говорить. Это... Эксперимент Резерфорда. Резерфорд поставил, ну это известный эксперимент, он как в начале 20 века был поставлен. Тогда был спор по поводу того, как устроен атом. Была модель, что атом устроен как такой пудинг. У вас как бы шар такой с размазанным по нему положительным зарядом, внутри которого вкраплены как изюминки электроны, отрицательные заряды. И Резерфорд решил проверить эту модель. Каким образом он это проверял? Он пытался рассеять положительно заряженные частицы на, этом, на, на плен, тонкой пленке какого-то материала. Ну, По-моему, это было золото. Альфа-частицы имеют массу в 4000 раз больше, чем электроны. И они тогда считались точечными, предполагалось, что они точные, но у них размер действительно, э, длина волны настолько короткая, что их можно считать практически точечными. Так вот, он рассеивал эти э, атомы на пленке. Если бы модель была действительно такая, то представьте себе, что у вас такая тяжелая кегля, э, не кегля, э, шор, шар бильярдный летит, э, а там стоят кегли очень легкие, он мимо них пролетит, расшибет в разные стороны и дальше продолжит свой полет практически не отклоняясь. Ну или другую аналогию можно привести. Представьте себе, что у вас есть большой бильярдный шар и маленькие такие шарики э легкие. Вы их поставили этим шаром, э а, а, как бы эти шарики вкраплены внутри ваты. Вата это вот этот материал, материал ядра. Это было предположение, что ядро так устроено. Так вот, этот шар пролетит сквозь эту вату большой и сквозь эти шарики и не заметит. Что увидел вместо этого Резерфорд? Еще раз, каждую, тут важно, что каждую свою мысль, предположение нужно проверять. Вот Резерфорд проверял модель атома Томпсона, предложенную Томпсоном. Оказалось, что он видит альфа-частицы, которые возвращаются обратно. То есть какая-то какая часть, запущенных в сторону пленки альфа-частиц, вернулась обратно. С его точки зрения это было абсолютное чудо. Это значит, что они как будто бы сталкивались с объектами, которые имеют ту же массу и те же размеры, практически ту же массу, сопоставимые массы и размеры, как у альфа-частицы. Ну То есть фактически там сидели не маленькие шарики внутри ваты, а такие же бильярдные шары. И если ваш шар не сталкивался с этим бильярдным шаром, шаром, то он проходил насквозь. А если он с какой-то вероятностью, там вот они вкраплены как-то эти бильярдные шары внутри этой ваты, они, он сталкивался с шаром и отражался обратно. Вот это Резерфорд увидел. После этого было установлено, что атом устроен следующим образом. У него есть маленькое тяжелое ядро, а вокруг него, по идее, должен вращаться электрон. Потому что между ядром атома, положительно заряженным и отрицательно заряженным электроном, есть сила притяжения электромагнитного. Он за счет этой силы вращается. Так же, как планеты за счет притяжения вращаются вокруг Солнца. Но вот с этим была проблема. Дело в том, что электрон вращаясь, должен излучать. И если он будет излучать, то он упадет на ядро. Однако мы этого не видели такого излучения. И вот это было на заре квантовой механики еще до тех экспериментов, которые я вам писал. Так вот, значит, оказывается, что вот это вот рассеяние Резерфорда, вот это вот, вот это, эта картинка ложная, а это верная. Это предположение, а это то, что увидели в результате. Оказывается, что вот это вот рассеяние можно... Описать как рассеяние частиц. У вас как бы есть центр, который создает электрический потенциал, потенциал кулона. Я не знаю, кто, может быть, кто-то слышал, но вы его в школе проходит вообще говоря. Потенциал кулона. И вот на этом потенциале рассеиваются частицы. Чем ближе они летят, тем сильнее угол отклонения. Чем да, э, дальше они летят, тем меньше угол отклонения. Вот эта картинка пытается изобразить этот факт. Ну, потому что чем дальше от ядра, тем э, меньше сила действия этого ядра на заряженную частицу. Альфа-частица тоже заряжена, да, это вот. Оказывается, что вы можете математически этот расчет провести. Он проводится, например, в первом томе курса Ландау Лившиса, но ну, для студентов те, кто способны это вычитать, и показывается, что э, наблюдаемое описывается вот при помощи этих формул. А дальше этот же расчет можно провести как рассеяние волны на рассеивающем центре. Этот расчет вычисляется уже в третьем томе Ландау-Лившица. Первый том Ландау-Лившица — это классическая механика, механика Ньютона. Третий том Ландау-Лившица — это квантовая механика. Там рассеивается волна. Что вычисляется в этом процессе? В этом процессе вычисляется следующее. Какова вероятность того, что частица, летящая вот так-то, улетит в этом. То есть у вас есть какой-то поток частиц здесь, и вы пытаетесь понять, какова вероятность увидеть частицы под разными углами. Здесь, здесь, здесь, здесь. Вот в этом расчете. Оказывается, что это же вычисление, этот же результат для вероятности можно получить путем рассеяния волны, а у волны нет никакого прицельного расстояния. Вот смотрите, вот это вот есть, вот, вот у вас есть какая-то линия красная, идущая здесь. Расстояние от этой линии, минимальное расстояние от этой линии до рассеивающего центра, это называется прицельное расстояние. У вас есть ответ зависит от того, как на какой угол она полетит. Ответ зависит от прицельного расстояния, а вероятность Содержит суммирование по всевозможным э, прицельным расстояниям, поэтому оно э, в формуле для вероятности э, не содержится прицельного расстояния. То есть, с какой вероятностью частицы полетят вот в эти углы, в эти углы, в эти углы, от прицельного расстояния не зависит. Вы как бы у вас есть такой сплошной поток частиц, которые рассеиваются на рассеивающем центре. Ну вот мы видим. А, а здесь рассеивается волна. У волны нет никакого прицельного расстояния. Она заполняет все пространство, вот так, ну, какую-то широкую часть пространства. Она идет на этот рассеивающий центр и как-то видоизменяется за, при рассеянии на этом центре. И вы считаете поток этой волны в разных, под разными углами. Вычисляя этот поток, вы нах, находите ту же самую формулу, что и следует отсюда. Причем вычисления разные. Это еще одно из подтверждений в пользу корпускулярно-волнового дуализма. Итак, я успел рассказать про, про, про корпускулярно-волновой дуализм. Это еще некоторые замечания в эту сторону. К сожалению, я не успеваю много чего рассказать. Здесь значит соотношение неопределенности Гезенберга, так называемое, которое есть на самом деле свойство волн. В терминах волн это простое явление. В терминах частиц его увидеть непонятно как. Значит, и про э, парадоксы. Да, теперь давайте про, про парадоксы я уже не успеваю рассказать, но значит э, про интерпретацию квантовой механики. Значит, есть э, из того, что я вам сказал, э, следует следующее, что э, пока частица, э, пока квант, давайте я буду использовать слово квант, свободен, не приходит в контакт с какой-то большой классической системой, то он ведет себя как волна. В момент контакта с большой классической системой он ведет себя как частица. Теперь сам квант является очень маленькой системой. Теперь как отличить маленькую систему от большой? В квантовой механике есть так называемый параметр, о котором, вероятно, слышали большинство из вас, а может быть даже и все. Так, называемый, э, как, так называемая константа планка. Вот Константа планка определяет то, что считать маленьким, а что считать большим. Э, есть некоторая характеристика у Любого объекта, которого описывает механика, любая квантовая или, или классическая, так называемое действие. Ну, я сейчас не буду вдаваться в подробности, что это такое. Так вот, если это объект маленький, клавантовый, то у него действие меньше, чем постоянная планка. А если объект большой, классический, то у него действие меньше. Больше, чем постоянная планка. Так вот, у меня действие больше, чем постоянное, у вас действие больше, чем постоянная планка. У Луны и Земли больше. Поэтому мы ведем себя как классические объекты. То есть мы можем описывать наши. Мы можем, в принципе, наши свойства описывать и при помощи квантовой механики, только из всех этих вот суммирований. По всевозможным траекториям. Вот, например, Луна движется по заданной траектории, а не по всевозможным траекториям с какой-то вероятностью, потому что она ведет себя как классический объект. У классического объекта из, всех этих, из всей этой суммы выживает только одна классическая траектория, кратчайшая траектория отсюда до сюда, если речь идет о пустоте. У классической частицы. Все, время у меня вышло. Что мне делать? Останавливаться? Я в... А? Что-что? И что? У нас… Меня слышно в микрофон, да? Тут... У нас еще есть 10 минут на вопросы. Да. да Можете задать вопрос, какая тема вопросы. лекции вас интересует. Я ее попробую раскрыть. Александр, это. Александр, у вас вопрос? Что-что? Что? Я про параллельные вселенные. Микрофон, микрофон, пожалуйста. Э, значит… Стереотипа так. в обществе, потому что у нас что, очень, что? очень много людей, Задайте, которые считают, что датом. есть параллельные вселенные. как с точки зрения квантовой механики вы как специалист? Давайте разделим несколько вещей. Считайте. Параллельные вселенные в современном, Шопы. значит так, есть космология, которая занимается вселенной. В этой космологии есть модели, которые предсказывают наличие параллельных вселенных. На данный момент не математически, не э, математически они предсказаны, экспериментально эти параллельные вселенные не наблюдаются. Их проявление никак не наблюдается. Более того, на данный момент математически не установлена связь этих параллельных вселенных с тем, что я рассказывал. Другое дело, что в многомировой интерпретации квантовой механики присутствует, используется наличие каких-то других параллельных вселенных. Их связь вот этого описания с теми космологическими параллельными вселенными на данный момент более чем спекулятивна. Если кто-то вам скажет, что она есть, надо выяснять, что он имеет в виду. Так, давайте с этой частью разобрались. Теперь по поводу наличия параллельных вселенных. Одна из интерпретаций квантовой механики говорит о том, что у нас есть множество вселенных, без, в данном случае бесконечно много, в каждой из которых частица двигалась по одной конкретной траектории, по одной конкретной из этого набора траекторий, а в другой по другой. И вот вы имеете вот полный набор вселенных, в которых эти частицы двигаются. Они распространяют этот закон квантовой, э, поведения квантовой механики не, от частиц, до людей, до кошек, например, до кота, сидящего в ящике и так далее, кто знаком с котом Шиденгера. Значит, они считают, что при помощи законов квантовой механики нужно описывать все объекты во Вселенной, и Луну, и Солнце и так далее. И Луна, и Солнце, и так далее, они движутся по всевозможным траекториям с какой-то вероятностью. Безусловно, вероятность того, что Луна будет вести себя, от... в смысле, что Луна пойдет по такой Траектория не нулевая, но она, как сказать, меньше, чем любой прибор может определить. Она там, я не знаю, 10 минус какой-нибудь миллионной степени, я не, не вычислял, но готов провести это вычисление, 10 какой-нибудь миллионной степени. Ясное дело, что когда речь идет о такой вероятности, то ее схоро, э, фи, любой физик, не математик, а я физик, э, любой физик ее может считать нулем. Потому что если у вас есть объект, величина, которая меньше, чем то, что вы можете померить, то вы можете ее считать нулем. Потому что ваша теория неприменима на, как сказать, на, вот когда мы попытаемся улучшить как бы, приборы для того, чтобы замерять столь малые величины, вполне может оказаться, что в игру вступит другая теория, а не квантовая механика, которая будет описывать те явления. Я этого не, не то что не могу исключить, скорее всего, так оно и будет. Потому что весь опыт человечества на данный момент показывает, что любая теория имеет пределы применимости. Ну вот, Например, если вы начнете э, рассматривать релятивистские частицы, то у вас уже квантовая механика неприменима, применима квантовая теория поля. Если вы начнете рассматривать квантовую механику в сильных гравитационных полях, то на данный момент неразработанная, скорее всего, окажется квантовая гравитация применима. Поэтому, более того, я вам скажу следующее, еще раз я подчеркиваю, что вы можете посчитать для частицы макроскопической вероятности движения по любой из этих траекторий и увидеть, что она пренебрежимо мала, с, высоч... с вероятностью практически равной единице, а отличие будет там, но ну, какой-нибудь... Ну вот в случае Луны я почти не ошибусь, если скажу 10 минус миллионной степени или в миллиардной даже. Я, я, тут даже по, по, порядок, в смысле, вот я, я, я ошибаюсь, на три, я как бы, в, как бы называю два числа, отличающиеся на три порядка. Но, но тут бессмысленно говорить о такой точности, потому что... Э, да, стремиться к нулю. Луна будет двигаться по конкретной траектории отсюда сюда. Я не являюсь сторонником многомировой интерпретации квантовой механики. Пожалуйста, если кто-то хочет, может ее использовать для описания этих экспериментальных данных. То есть говорить, что с какой-то вероятностью любой объект движется вот по этим всевозможным траекториям. В данном случае их вообще континуальное число, надо понимать. Вот. Значит, если математически они при этом описывают ситуацию адекватно, то пожалуйста. вот Есть другая копенгагенская интерпретация, вероятностная, что у вас, значит, она как волна ведет себя до момента взаимодействия, потом в момент взаимодействия как частица. Но я, кстати, не уверен, что я вполне адекватно описываю то, что думал на эту тему автор копенганской интерпретации Нильзбор. Иногда то, что я читаю про то, что Нильзбор э, говорил на эту тему, я тоже с ним в корне не согласен. Но, просто... Но это нормальное явление, потому что сто лет назад, когда они располагали, я не знаю, минимальным количеством фактов. Они, ясное дело, совершенно не понимали ситуацию. Они пытались как-то интерпретировать то, что происходит, манипулируя как бы тремя или четырьмя экспериментальными наблюдениями. Понятное дело, что их понимание было намного меньше, чем понимание даже нынешних студентов третьего или четвертого курса, которые основательно изучили квантовую механику, и поэтому знают значительно больше экспериментов и наблюдений, подтверждающих это. Вот, поэтому... Да. Токович, давайте мы еще... Да, да я прошу Николай, вот подойдите к человеку. Дальше, дальше. Проходи за проектор. Вот Тянет руку сейчас. Да-да-да. Я после лекции готов поговорить со всеми, если вдруг не отвечу на вопросы, я никуда не ухожу. Раз-раз. Да. Здравствуйте, Богдан. Здравствуйте. Собственно говоря, преподаватель, который, по сути, посоветовал прийти к вам, задал мне на сдаче лабораторной работы следующий вопрос. Противоречит ли христианская вера и квантовая физика друг к другу? Это вы мне этот вопрос адресуете? Да, это я вам я вопрос. Никаких, я никаких противоречий не вижу. Спасибо. Так, да. а, Николай, ты где там? Александр, ближе, иди сюда, пожалуйста, три ряд. А вот там вот молодой человек, по-моему, раньше задавал. А, вот, так, вот. А, а все выбирай. Это не важно, кто раньше. А. На кого я показал, того вот, кто-то задает вопрос. Спасибо за лекцию. Вопрос стоит в а, Классическая механика… Будущее уже серьезно исследовано, ну, с самого так, начала, да. Она вошла в нашу жизнь, мы постоянно используем ее вот для конструирования, для прогнозирования и прочее, прочее, прочее. Как вы считаете, изучение квантовой механики в скором ли времени приведет к развитию, скажем, может, будет ли искочкообразное развитие техники или еще что-то? В смысле, что оно уже было. А вот тогда... эти все полупроводники… Прополую используют квантовую механику. Большинство приборов, с которыми мы имеем вот смартфоны, э, они работают просто на, в основе их работы, лежит квантовая механика. А какой тогда потенциал еще есть у квантовой механики? Что? Что, что, что, что она, да, что она потенциально может дать еще? Сколько мы можем из нее выжить? Не, ну вот, например, э, что я, например, э, э, ну вот э, то, что популярно э, сейчас просто из каждого утюга звучит. Это квантовый компьютер. Ну, там можно обсуждать, насколько он реализуем и спорить на эту тему. Я не знаю. Я как бы не являюсь фанатом квантовых компьютеров. Вот. Но я, например, практически уверен, что вот этот вот канал передачи информации квантовой, который невозможно, как сказать, внедриться в него, при этом не оставив следа, я думаю, что это вполне реализуемая вещь и вполне имеет большие перспективы технологического применения. Я думаю, что да, это вполне обозримо. Ну так, по крайней мере, они очень близки. Ну Я, я не знаю, еще раз, я физик-теоретик. Я не знаю, на каком уровне точности, не знаю, на каком уровне экспериментальной проверка на данный момент. Даже это не экспериментальная, это технологическая проверка. Вот как, на какие расстояния они могут передавать сигнал. Потому что если есть ретранслятор, он уже вмешивается в квантовую систему. Нужно сделать так, чтобы с квантовой системы просто любая попытка прочесть в промежутке, внедриться в канал, это как бы воздействие большой классической системы на квантовую. Его, оно без следа не проходит, ну так, грубо говоря. Давайте, давайте. давайте следующий вопрос. Что-что? Ну это не криптография, а передача информации закодированной, да. Калай. А, нет, далеко-то слишком. Александр, давай вот девушка туда. Неси туда <связывая> Спасибо за лекцию. Меня зовут Дарья. Э -э вопрос такой. Что по поводу квантовых флуктуаций в нашем сознании? Есть версия, что именно там прячется душа? С сомневаюсь, что наш мозг описывается при помощи... Э ну, разве что вот нейроны говорят, это такие и каналы между ними это какая электрическая цепь с емкостью сопротивлением там какими-то потенциалами и так далее и вот там вот мы запоминаем ну насколько я в этом не специалист, но насколько мы знаем, я, мне известно, вот, э, мы запоминаем при помощи нейронной сетки, вот, связи между нейронами. Грубо говоря, вот, объект какой-нибудь, там девушка э, у, в голове э, чел, мужчины или другой девушки, какую то там связь выдает нейронную. Э, просто возбуждается какая-то сетка под сеткой всех нейронов, нейронов, прошу прощения. Вот. Э, значит, э, и это все описывается при помощи простейших классических электрических цепей квантовые насколько мне известно там пока ни при чем но я не, не берусь утверждать что там какие-нибудь типа полупроводниковых эффектов начнут играть роль ну <laughs> что в полупроводниках но это я сейчас фантазирую боюсь сказать что-нибудь может быть специалист в этой области сразу встанет и скажет что ну я откровенную неправду говорю да, я хочу подчеркнуть по поводу интерпретации квантовой механики, что я придерживаюсь такой точки зрения, что если мы создаем новую теорию, то при известных предыдущих старых условиях она должна переходить в старую теорию. Например, любая из вот этих вот современных теорий в определенном пределе параметров фундаментальных сводится к обычной классической ньютоновой механике. То есть квантовая механика при стремлении вот, отношения этого действия к постоянной планке, пл планка переходит в обычную классическую механику. Да-да-да, вот они не как бы не противоречат исходной теории, а просто включают, включают. Нет, ну теперь про систему отчета это отдельно. разговор. Значит, если вы переходите в очень высокие скорости, то у вас вместо обычной механики релятивистская механика. Если очень сильные гравитационные поля, то общая теория относительности. Если мелкие объекты в сильных гравитационных полях, то это уже то, что непонятно на данный момент, чем описывается. Это в стадии разработки находится, и там много чего непонятно. Давайте последний вопрос. Александр, да, давайте вот молодой человек он. Вот, нет, вам, не оглядывайтесь, вам, да. Большое спасибо за лекцию, меня зовут Степан. Вопрос у меня следующий. Нередко приходилось слышать, что интерпретация экспериментов по квантовой механике, ну, ее объясняли фактом наличия наблюдателя. Как-то для меня это ну, немножко непонятно, мистически даже отчасти. Вот хотелось бы ваш комментарий на это что-то ну, слушать. Вот я, например, считаю, что наблюдатель вообще ни при чем. То есть, например, изме факт измерения в квантовой механике — это момент взаимодействия маленькой квантовой системы, что такое маленькая, я уже определил, с большой классической системой. Какой может являться человек или какой-нибудь, я не знаю, там, ну экран. Вот, например, интерфекционная картина будет там, даже если человека нету. Вот есть только экран э, с двумя дырками, экран, на котором интерфекционная картина, источник света. Интерфекционная картина будет там, если во Вселенной больше ничего нету, и никто на это не смотрит. И Луна движется по конкретной траектории не потому, что мы ее наблюдаем, а потому что она является классическим объектом, описывающимся классической механикой, которая в каком-то пределе получается из квантовой. Ну, для меня это просто мракобесие, вот оно меня просто раздражает. Я, я могу сказать, так, пожалуйста, там на эту тему высказываются очень известные, очень, очень известные люди. По сравнению с... Это иногда звучит так, как я себя чувствую Шариковым, который не согласен с Каутским и Энгельсом в переписке.